Я приветствую вас, нет, мы приветствуем вас в очередном видео ответов на вопросы. И э, читаю ваши комментарии. Можно? Ну, поехали. Осик разрешает. Так, э, вот, прошлое закончил. Да, вы видите, у нас на ютубе почему-то пропали все значки. Кипелычу в прошлый раз. Это последний был комментарий в прошлом видео. Итак, танчики. Что-то с приставки не могу вспомнить. Да, это, это точно танчики. Так, ну где ноты найти? Почему нигде? Все, Если есть, ну не все, у меня на сайте в архиве, либо у меня в архиве, или в бесплатной папке, или у меня в платной папке. Так что можно найти в разных местах. Так, можно ли применять лимонное масло, репейное? Да, и то, и другое подойдет. А, я уже ответил, вот правильно. Добрый вечер, только увидел поздравить. Да, кого-то надо было поздравить. Благодарю. Привет из Краснодара в Стокгольм. Да, вот здесь вопрос поступил. А какой строй на моей балайки Академический или народный? Вот Используйте академический, друзья. В нем больше это возможностей. Хотим, Аня или любила Сокола. Ну, Аня не любит эту песню, поэтому не будем ее играть. Так, учили. Я. Да. Толщина струн влияет на звучание. Конечно, влияет. А я играю на ноль. 0... 29. -х. Можете поставить 0,28, они более мягенькие, да, на них меньше будете набивать. А 0,30 это более жесткие струны, поэтому смотрите по своим возможности Можно разбор. Здравствуй, небо в облаках. О, все, значит это отправляем в разборы. Есть. Да, спасибо за день, спасибо за ночь. Давайте тоже отправим в разборы. Я буду потом себе делать буду буду сразу записывать я уже еще одну записал видео так научите раз это мы уже делали да красная армия всех сильнее это играл golden wing дурак и молния так записываю не буду сейчас просто потом возьму и запишу все так это я уже ответил по поводу лимонного обучения киш лесника Рыбачила по да, х... это наутилус, да, по-моему, «Порогулки по моему э -э... Прогулки по воде Хорошая песня, думаю, что сделаю в ближайшее время. Так, заиграю, это я сам себе сделал. Да, Дякую за украинскую. Вот, «Насыгаля в воду», отличная песня тоже. Ну, с Инной мы спели, да, ее в Краснодаре. Спасибо, благодарю, благодарю. «Одень халат». Странный комментарий. Так, best, спасибо. Thank you. Футболка прикольная. Хорошо подходит разбор разобрать. Без здорово. Две последние мелодии Хочу я. Агата Кристи тоже понравилась, да. Как на войне выглядит, даешь широк на баллайке. Еще что-нибудь зарубежного металлика. Так, а вы уточните, пожалуйста. Вы пишите конкретную песню, ладно? Вот. Все, пошел, иди. Вы пишите кон конкретную песню, чтобы я потом Не сомневался. Пчелка и бабочка. Вот это не совсем понял а чья песня уточните пожалуйста на берегу ты неси меня река <laughs> даешь больше воды хорошо вот у причала это у причала рыбачил это прогулки по воде она называется песня "Богатырская силы тоже записал в крови записал а, Спустимо, ну да записал все это в блокнот синий платочек хорошо любимый город да кстати надо любимый сиреневый туман отлично так Буду потом смотреть, каких больше комментариев у конкретного видео. И потом уже делать разборы. Так, 2000 тролль невеста. Тоже запишу в блокнот. Как на войне выхожу. Интересно, спасибо. Так, жду, как на войне. Синий платочек. Видите, голосование пошли уже. Какой строй? Вот ответил кто-то уже мемеля. Распрягайте, хлопцы. Разберите. Уже есть давно видео. вот Давно разобрал, написал. Есть уже. Наберите, распрягайте. Только распрягайте, по-моему. На не раз. Так, песня Маруся реализуема на балалайке. А вы уточните, пожалуйста, какая Маруся. Маруся. А сейчас у тебя слезы льет. Или в смысле вот, распрягайте хлопцы. Ее тоже Марусей называют. На берегу очень тихо. вот видите, Амига, Роберто Карлоса. О, надо посмотреть. Футболка опять понравилась. Так, где медведь? Мужик с мелодию. Кинзадза. Кинзадза. А вы имеете в виду вот эту главную тему, но она играется на таком на довольно низком инструменте. Пом-пом, да? Вот. Или мама, мама, что я буду делать? Вы тоже уточните, какую мелодию сыграть. Главную тему или мама, мама? Так, мне же не, не исполнится. Икспромити, что вы классно. Вы слыхали, как по дрозды. Зачем я сыграю вам по нотам? Вот я не понял, можно скинуть. Это в смысле, у вас есть ноты или и вам скинуть? То есть напишите в личку. Так, урок тоже. Олайниды. Так, очень круто. Чикичи. Даже лучше, чем в оригинале. Ну, спасибо. Так, а что у меня олицетворяет собой колечко на третьем ладу? Ну, вот такую вот я загнул фразу. Great Performance. Спасибо. Неужели вопросов нету? А, вот, пожалуйста, сразу. Какой нужный нам угол? Критерий нужности. Как его измерить? Ну, во-первых, транспортир вам все равно не поможет. Может быть, и угломер не поможет. Критерий нужности. Показываю. Значит, задача вот в чем заключается. Чтобы... На, э, угол какой нужен чтобы угол не э, какой-то был в принципе угол наклон чтобы наклон был вот в эту сторону то есть в эту сторону вниз не сюда а в эту э, то есть главное чтобы не было не была прорезь параллельно деке а чуть-чуть вот подскос почему чтобы крайняя точка соприкосновения струны была как бы максимально э, короткой то есть реально, чтобы это было две точки только справа и слева от струны. В нашем случае это вот здесь, да, то есть вправо и слева. Потому что если иначе, если вы сделаете а, без наклона, получится, что струна лежит очень большой промежуток струны лежит на, в подставке. А этого допустить никак нельзя. Ну вот представьте, там, я не знаю, ну что тут еще объяснить. То есть чтобы струна, условно говоря, касалась только в одном месте. И... Они, они по всей длине. Не вот так лежала струна в подставке, да? А вот так вот. Все. Тогда будет максимально качественный звук. Соответственно, начало струны у нас в эту сторону. Да? То есть, вот эта подставка идет к порошку. Ну или наоборот, хотите. Вот так давайте покажу. Да? То есть, чтобы совпало. То есть, вот так подставка зажимает, и струна пошла у нас дальше. Звучать. То есть она соприкасается с подставкой только в этом месте. Двумя точками. Не поверхностью. Иначе начнется звон. Все. Вот, постар... ну, надеюсь, все понятно объяснил. Это вам не Москва-80. Да, вот я еще не опубликовал видео, но опубликую в ближайшее время. В Телеграме оно уже доступно. Вот опять сыграй Киндзадзу. Ну вот какую мелодию? Вы уточните сразу, главную тему или... Мама-мама. Юно... Песню моряков. Надо послушать. Хорошо. Музыку из Дума очень нужны ноты. Да, из Дума я ее играл для ТикТок. Сейчас не вспомню. Тоже играю на было хорошо. Здравствуй небо в облаках тоже да та та. -та М -м -м. Да. Ваши ролики О, отлично. Так Буратино да в этом фильме. Сионки Шикарно. Все надо идти учить. <laughs> да, хорошо. Спасибо за комментарии. Пишите чаще вопросы, а то получается, что у нас кроме вот одного вопроса про подставку ничего и нету. Вот. Жду от вас интересных вопросов да, и чтобы были интересные ответы и мне и так тоже интересней. Все. Пока-пока.